Ну что, друзья мои, надоели вам, наверное, спорты на канале, да? Давайте посмотрим что-нибудь дорожное, наверное. Сегодня у нас на осмотре мотоцикл легендарный, я считаю. Это Honda Transalp 600. 93-го, что ли, года выпуска. Сейчас уточним более детально. Ну, а меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto. И давайте же пойдем узнаем, готов ли продавец отвечать на наши вопросы под видео и звукозапись. Погнали! Я на видео не против человека показывать да ничего да, угу. не можете сразу объяснить что у него какая ситуация у него компрессия проверял 11, если нужно прям принципиально будет проверить, я может заново проверить угу. я извиняюсь можно на вас повешиваю чтобы микрофон чтобы да, голос да. был лучше так клапана на крышке вы говорите клапанная крышка или ну там или крышка вариант или регулировочные где клапана угу. там вот эта шайба я понял может затянуть а на... именно сверху да ну подтекает просто ну, ну, ну, сверху, ну, сверху. Ну, не, не не течет а сопливит просто угу. натекает со временем не пробовали герметик ну мы это не делаем потому что если покупатель будет брать то а, он не сар делать чтобы а вы да он первый в россии владелец будет да, да. то есть на него мы получим за два дня. Ему а, принял. я понял. То есть, получается, сегодня его забрать не вариант. По справке счета можно. То есть ну. он на себя по месту получит, мы ему все документы, декларацию, справку, счет, бриф, все даем. Не, ну я не сегодня прям, ну вообще, то есть... В принципе, это, мне можно забрать, то есть это будет даже дешевле по деньгам. Ну я понимаю, что он это будет платить потом. У него же получается с Бгтс там стоит. Ну вот сертификат он сделает, но угу. он на себя там и на месте его обвиняет. То да. есть если он, например, не Москва, то ему надо по месту жительства делать, правильно я понимаю? По месту жительства, но есть вариант, как бы, если сделать здесь временную регистрацию, угу. то можно будет... Это э... сложнее. А тут... через вас это будет возможность сделать или нет? То есть все это реально, то есть, получить ПТС это можно, потому что я вот на днях еду, это делали... То есть даже если он не находится в Москве? Ну, по доверенности я смогу получить, а -а -а. но то есть, это все реально, то есть, просто будет чуть дороже будет. Насколько? Если, понимать заранее, если то, доверенность это будет где-то в районе а -а сверху к цене 5-7. То есть мы как бы, в принципе, если посмотрим, то, может быть, поторгуемся общую какую-то mm -hmm. цифру, после осмотра составим, и там уже устроят, устроят, нет, нет. Я понял. Тогда можно на него какой-нибудь документ? Пожалуйста, сейчас посмотрим. — А его смотрели недавно, да? — Ну, вчера я приезжал, вот я поэтому и спрашивал. Ну, в принципе, здесь я, у меня просто сам был Альп 600, я ездил как бы 4 года. Вот у него бриф, он из Голландии, вот. Угу. У него один владелец, вот, с 94 -го года, снят в 17 -м. Ну, то есть угу. не первая постановка и снятие. — я да. вижу. — Ну, там вот ему идет, вот, заполнится справка счет на него, допустим, и... Там можно декларация, что он лизионер, там может то есть пошлинный. и к этим, к этим бумагам прикладывается из БГТС, угу. и это все меняется на обычный СБГТС, Я на российский все. Ну то есть в течение какого времени там можно сделать? Там, день течение, уходит, там... день уходит на из и один день уходит. Ну, то есть в течение там, условно говоря ну, двух на... дней. Хорошо. Например, такой момент. Условно говоря, если вот сейчас нам все нравится, да, мы договоримся о цене. А возможно ли сделать так, что, например, мы говорим, да, окей, там какую-то предоплату, ну, или да. как это вообще делать? Ну, какую-то минимальный предоплату, чтобы я в пусту не прокатался, допустим. Ну, я, я понимаю, делаю. да, просто чтобы и нам как бы тоже было. Ну, 6 тысяч, там 6, ну, 6-10 тысяч, как бы чтобы я их в заказал. Я получу, ну, чтобы мне просто это. И остаток уже к при получении, когда ПТС будет. Mm -hmm. Звезды, цепь под, -под замену, скорее всего. не ну, скорее, ну, то есть поездить можно, но, я думаю, менять надо. Цена у него какая, напомните? Ну там она стоит 145, но она привязана к доллару, то есть можно будет там плюс-минус, если какой-то интерес реальный будет, то посчитаем. Потому что мы сейчас все равно вот эти, э, эта часть у нас еще поставка сейчас будет, ВФР придут. То есть нам как бы держать его тоже смысла особо нет. Диски уже под замену, задний, 3.5 минималка, насколько я помню. У него уже 3.45. У него уже 3.45. Ну, возможно. А можете на центральную его поставить, попросить возможно? Ну, надо висенку убирать, она сама. А, она вместо пружины держит, наверное, ну, да? Да, пружина скачила. Подтолкните его чуть Помочь, а чтобы, чтобы он не съехал. Так, тихо, тихо. тихо. Угу. Да, отлично, спасибо. Да, минимально 4 миллиметра минимально. А тут уже... 3.56, то есть уже пара менять по факту. И передний, извините. Дрозда почем? Не помню, брат продает 200 с чем-то. 200 с чем-то? Чем ну, 200, в... он, наверное, еще на карбах. А, на продает. карбовый я приезжу, да. да. Так, 303.83. Ну, Минималка так. 3, насколько я помню здесь. Ну, перед, я думаю, по-любому он будет получше. не написано. Ну да. 3,85. Ну, посмотрите по мануалу, там, может быть. 4 из четырех. 4. Да, в принципе, перед можно еще не менять. Перед еще поездит. Зад, да. да, зад уже пора. Так, Голландия, да? Ржавый как будто из Голландия. Ну, чистить, ему надо заниматься, в чувство приводить вас, освежить, помыть. Это открывали, смотрели просто пи -пи, ну, перья. Угу. Там еще. А вы его когда притащили? — Давно? — Ну, месяца два-три, ну, два наверное. Ну, просто человек у нас один из региона его забронировал, mm. что-то протянул. — И не, не взял, да? — Ну, мы потом думаем, сейчас после Нового года торговли получше. Перед Новым годом тоже все за копейки хотят, но... — Да всегда после, за копейки хотят. — Ну, после, понятно, но хочется как бы... — После Нового года не, или до Нового года. — Не в ноль все это возить. — ну, Кстати, там... резину можно еще оставить, она не такая сухая. Ну, так поесть можно, но она, год. она дорожная. дорожная. 17-й год, ну да. Она й год, она, считай, как новая. Ну, два года, два-три года можно уже ездить. Просто брить немножко похуже. Да, она бы еще хуже. Ну, да, это дорожная резина-то особо. Да, нормально. Резина уже пол полуквадратная, конечно. Здесь, ну, аккуратно поездить. Еще можно. Пон поначинать, так скажем, можно. Учитывая, что бюджет невысок. Я Думаю, здесь резина такая же. Примерно 16-17 год. Так. 18 год даже. Даже 18 Ну, В принципе, она, да, для езды пойдет. самое то. Цепочка. А что вы говорите, цепь под замену? Что, все плохо, да? Да нет, ну, то есть вообще, в принципе, надо будет... Я ну, думаю, звезда, я... конечно, уже поехала, да. Ну, звезду чуть-чуть, если, если со временем поесть можно, но со временем нужно будет цепь... А, вот поджимая, да, все. Неравномерный износ. Поджатие идет сразу, вот оно тут. Ну, то есть, есть мёзы, но со временем а тут все страна, вот она. Звезду и цепь, Стоп. да. Ну да, цепь и звезды, хотя натяжка еще есть, но уже Стоп. все. Ну, сто раз не лазить, чтобы как-то. Да, один раз делать, уже подготовить. Здесь прокладку, о чем говорили. Прокладка да? из покладной крышки. Это, ну, просто вчера приходил, механик смотрел. То угу. есть она на вроде 1000 рублей там и работа, ну, там, копеечная. Там самому даже можно поменять. То есть мы не делали просто как есть. Так. Я понимаю, да, понял. Тут особо не лазили, потому что не слизано кривыми руками. Не, они в таком состоянии, как вот приезжает, так они мы. Не, не, я не про вас вообще в принципе. По компрессии, компрессия замерял в районе. Можно 1, да, полазить да, чуть -чуть. да, да, конечно. Если там вопрос станет в ней, как бы то замерить можно заново Бак не ржавый. Чем Абсолютно, на удивление. Значит, стоял с резином. Два ключа, да? Ну, все, что есть, здесь все ключи, uh -huh. которые здесь, это его. К нему еще в комплекте вот этот, ну, площадка с кофром вот этим, но там под замену личинка, там любая почтовая или геевская. 92 тысячи пробег, никто ничего не откручивал, ну, Хрен знает. Ну в принципе, стоковый. Это задний, да? Ну это в комплекте я отдам просто, там по замену личинку поменяет, ага. любую-то поставить можно. Понял. Пластик хондовские родные все вот они. Ага. Ну, тут уже половина не родные, даже все не родные уже. Вот уже да. Не удивлен. Был бы удивлен, если бы что стояло родное. Трещинки такие неприятные от солнца. На приборке. Оптика. Оригинал не удивлен. Какой-то жапонизия. Болтики не родные. А честно, откровенно, вы же сами его ну, та тащили или через помощь у кого? -то? Человек, человек вес. Ну, просто вы же видели, что вы тащили, вы, вы как бы нормально, как вы считаете, но ну, вот здесь мотоцикл-то типа, и поинтереснее состояние. Ну, здесь и ценник, как бы, то есть мы же не 180, там, не 200, как кстати, за Альпы хотят. То есть здесь э, для Трансальпы это двигатель, коробка, они, в принципе, состояние такое, но косметика, она, как таковая, не, не нужна здесь, потому что поездишь два раза по полю, такой это же Это не спору нет, э, но... Ну, как-то вот он. Ну, вложение, понятно, что можно грубо, посчитать, как бы, минимальную цену. То есть, а ну, вот... понятно, что он ездит и 300-400 и тысяч не катаются, вообще без проблем. Ну, компрессия, если живая, коробка нормальная. То есть, понятно, в любом случае, чего-то надо будет вкладывать, если это любой мотоцикл... Это он вложил. какой год? 94-го. Ну, вот. Ну, по крайней мере, он растаможен 94 угу. Состояние, конечно, плачевненькое такое. И поворотники с F4i стоят. Там интеграция стоит. Интересно, не алгоритм здесь. От выхлопа. То есть здесь его звезды цепь, от, весь его просто отмыть его, поменять прокладку. Все. Mm -hmm. Как бы пластики все целые, mm -hmm. его на ней. Колодки. Ну, смотри, какой бюджет. -то понятно. то стоит, видите. непонятно. Не, ну, понятно, что, вы же понимаете, что бюджет, например, если у человека есть, там, 200 тысяч, ну, условно говоря. Ну, да, за 200 можно взять и выделить. Он понятно. может, допустим, купить за там, 120, условно говоря, и вложить в него еще 100. Это же неоправданно, просто вопрос об оправданности приобретения. То есть, и всегда же исходим из первоначальной стоимости, поэтому тут вопрос. Ну, да, Вложения, понятно, есть. что нужны они будут в любом случае. Ну, вложения, да, бывают от 5 там, до 20 тысяч рублей, там до 30 пускай даже с резиной. А бывают вложения, когда, там условно говоря, надо положить на его 70, но тогда мы должны взять его хотя бы дешевле тысяч на 70, чем в рынке, имеется в виду. Чтобы не, хотя ну, бы а знать, не, что мы поменяли. Не, не ну, ну за 140 там обслуженный, сделанный мотоцикл, трансальп 600 вряд ли. Ну, может кто-то отдает, но это ну, не рентабельно в, в, в принципе. Тормоз под паравалем надо будет тормозуху прокачивать. Тормозуху прокачивать надо будет. Клавишу. О, отжалось. Давайте заведем. Не против. Да, давайте Так, А пластик от него все есть, да? Ну вот пластики они вот. Вот. Угу. Правый левый. Вот они. Проломан. Ухо отломан. Но mm -hmm. это они эсэр, это, вот сэр. То есть тоже от этого. Но это не отломанное, это просто это. Honda, BS, оригинал. Ну пластики родные, они, да. Mm -hmm. Ушко жалко. Это не, это не ухо, это просто оно, ну, спаяет не, нужно... не, я про вот это. Ну, дергают постоянно, это уже со временем. У них такая постоянная беда такая. Редко А, от него не осталось, да? Ответной части. Нет. Yeah. Нет, нету. Это... Набор инструментов есть, там нет, не в курсе. Набор э, есть, но наберем там свечник этот есть. С ним не было, но у нас есть просто и свечники mm -hmm. и там все остальное. Может быть там есть, я не смотрел даже. Ну да, тут пусто. Нет, ну есть, свечники все дадим. Аккумулятора у него нет, да? Мертвенький такой. Ну, под, под, он держит, но... Ну, то есть сейчас прикурить и убрать он будет держать, да? Ну, я думаю, да. Вчера бы так и делали, да. Что, можно, да? Да. Подсос там он. Да, я думаю, чуть тепло... неплохо. Чего? Давление нормальное. Но у него компрессия один все замерял, там и там. Сейчас он еще прогреется, будет понятно. Послушаем этого мотор. Oh. Okay. Я клемму убрал. Хорошо. Убрали клемму. Сейчас замерим, сколько у него вольтаж. 12,9 нормально, 14. Неплохо. Так, отсос убираем. Отсос убрали. Да? Можно обратите рукой придержать? Отпусти! Отпусти! Ну да, это, это вот это шерудит, она ничего серьезного нет, я думал, это в гусаке сначала. Тут ничего не подкручено. Смотреть о том, что падал, не падал, глупо, потому что он летал. Летал он по буэракам и не только. Поэтому как входной билет в бездорожье вполне себе ничего. Но только надо вопрос цены. Заряд нормальный. Заводится. Сейчас попробуем передачу поклакать. Так. Лишний дальний. Вот он срабатывает. Лампочка подъелась. Еще. Это габарит. Габарит, свет. Вот габарит, свет. ближний дальняя. Это есть. Поворотник сработал. Поворотник сработал. Сзади... А, вижу, да. Сзади не работает, видимо. Из-за этого. Да, надо будет посмотреть, что с лампочкой. Хорна у нас тоже нет. Любит папа. У нас вот Что-то походу там глюкнуло. Надо контакт смотреть, либо релюшку. Вот ну, а так остальное. Что? Сцепление выжимаем, слушаем. Можно попросить вас понажимать сцепление? Да, конечно. Томи двумя руками неудобно. Ага, спасибо. Подсос работает, тормоз. Стопак. Стопак работает. Задний стопак. Задний стопак работает. Осталось подвеску пощелкать, послушать. Я передачи поклацаю, можно? подножку. Подножку под да. Считаем плавно сцепление. смотрим что у нас тут происходит, вот оно, Балтанке Стыкаются передачки все как надо, как положено. Сентралка загорелась передача срабатывают нейтралка работает все работает аргометр спидометр ну у здесь не 92 я не знаю скажу 192 но он до хрена прошел реально но этого мотора вообще ничего не будет так тут даже я смотрю зеркала оригинальные на удивление это вот к слову о том, что лучше, спорты или туристы. Подвеска, так, выключаем мотор. Мотор выключаем. Пощупаем подвеску. Я буду дергать его, чтобы он не упал. Там. Ну так там вроде люфтов нет. Обычно на подшипниках какие-нибудь люфтицы можно попросить нагрузить вас задним. Угу. Закусывания нет. По технической части, конечно, вопросов практически нет, кроме того, что течь масла вы показали. И в принципе остальное все видно. В принципе, да. Ну там аккумулятор, может быть, придется заменить. Но лучше поставить того недорогой. Ну короче говоря, него надо будет минимум тысяч минимум двадцатку на него вложить ну, да. и нормально будет и будет бегать так и цена у вас какая еще раз цену сейчас сядем посчитаем просто наверное, надо посмотреть сейчас mm -hmm. все напишем цену я понял ну в принципе Но надо понять просто как оформлять можно будет кого? в случае полной предоплаты на нем катнуть здесь по территории mm -hmm. ну конечно можно все понял что передача поклацать все спасибо Ну уже ездили то в принципе косяков нет сейчас еще на нем попрыгают чуть-чуть вы не против да не против конечно. 好 Ну что, глянул я этот мотоцикл, а, в принципе, побитый жизнью, конечно же, но за эти деньги, ну, еще под вопросом, что можно приобрести. Условно говоря, 131 тысяча рублей, он сказал, это со скидкой. А плюс еще надо будет сделать из БКТС, то есть примерно это еще 8-9, да, там плюс эвакуатор. Пускай 12 тысяч рублей сверху в него положить, и плюс ко всему надо будет его еще обслужить. Короче говоря, мотоцикл, на мой взгляд, требует а, на скидку 1020. 25 вместе с СБГТС со всеми делами и в принципе можно в нем валить ехать в закат в любую погоду, даже вот такую сказать сложно, порекомендовал бы я или нет, но за 150 тысяч рублей в принципе ждать чуда не стоит, тем более в Трансальпа они очень в цене тут честно, я вот под большим вопросом я может бы добавил бы, докупил бы 1200 что-нибудь более живое, наверное но если нет бюджета, тогда придется брать это был Патрик, канал «Глобус Мото». Всем пока. Добрый день. 17 января 2020 года. Мотоцикл фонда Трансальт 600» получен из Москвы. Помощь покупке оказывала фирма «Глобус Мото». Спасибо Павлу, продавцу. Спасибо Патрику. На Пеке снимать не разрешили. Проехали 50 километров, приехали домой. Мотоцикл ведет себя нормально. В принципе, состояние отличное, как я и хотел. Есть где приложить руки. Я думаю, будет радовать эта боевая классика. Всем спасибо.